Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всевозрастающий авторитет вора в законе на Намика Салифова рано или поздно должен был привести к столкновению с кем-нибудь из столь же влиятельных законников. Вопрос заключался лишь в том, какого уровня будет его оппонент. Оказалось, что самого высокого, в противоречие с кланом Гули вступил сам Шакра Молодой. Пока не напрямую, однако уже становится очевидно, что позиции на Мика невероятно сильны и с насколько его не отдалеть. В конце августа в Турции произошло на первый взгляд ничем не примечательное событие. На встрече воров в законе Надира Салифова, Гули, с Гурамом Чехладзе, Квижаевич. Последний получил пару тумаков от присутствовавшего там же подручного Гули, стремящегося казахстанского авторитета Армана Джумагильдиева, известного также как Арман Дикий. Он счел поведение потомственного кутаиского законника, слишком дерзким, тот вступился за врагов Гули, последователей клана Равшана Линкоранского, готовивших осенью 2017 года нападение на дом Салифова в Турции, и назвал их своими друзьями. После появления в интернете совместной фотографии Чехладзе с кем-то, из имеющих отношение к семейству Джаниевых, Гули предупредил его, чтобы он держался от них подальше. «Не хотел бы, чтобы пострадал вор, но если мальчик чего-то недопонял, то я не виноват», — заметил тогда Салифов. Однако тот предупреждение проигнорировал. Драку быстро остановили, но дальнейшего разговора уже не получилось. Гурам поспешил ретироваться дабы ситуация не закончилась для него еще большими потерями. Сторона Гули тоже попыталась поскорее замять конфликт. Тот же Арман заявил, что не знал о статусе Квижаевича, да и основная масса воров отнеслась к инциденту, довольно прохладно, и спорить по этому поводу с Гули явно не желала. Однако в дело вступили крестные чехладзы, Шакра молодой и Бодрика Гуашвили, Бодри Кутаиский. Здесь сделаем небольшое отступление. Гурам Чехладзе был принят в семью в 16 лет. Случай беспрецедентный. Дело в том, что за 6 лет до этого, в 1994 году, прямо на глазах маленького Гурама бандиты расстреляли его отца, влиятельного вора в законе Автандила Чехладзе, Квежа и мать. Поэтому воры просто взяли опеку над ним и, наделив воровскими полномочиями, дали ему возможность отомстить за смерть отца. Спустя 20 лет человек, которого считали убийцей Квежа, Давид Мелкадзе, Дата Патийский, был застрелен у одного из торговых центров в Красногорском районе Подмосковья. Вот и сейчас авторитетные законники решили продемонстрировать свою ответственность за него. Бодрик Утаиский заявил даже о намерении собрать сходку по поводу поведения Гули, который допустил избиение потомственного законника. Не для того прошел Красноярск чтобы фрейра безнаказанно били воров, заявил Кагуашвили, имея в виду колонии Красноярского края, известные тем, что там массово ломают воров. В этом его поддержал и Шакра Молодой, заявив, что удар по лицу Гурама – это пощечина ему. Тем не менее, несмотря на столь высокопарные заявления, остальные воры посчитали, что при любом раскладе поступок кармана не тянет на достаточную причину для развенчания Гули. Тем более, что и сам Квижаевич после инцидента проявляет гораздо меньшую активность, нежели Бодри. Не обращая внимания на происходящую вокруг Суету, Гули 28 августа отпраздновал свой 47-й день рождения, на котором среди всех гостей особо выделялся тот самый дикий Арман. Он преподнес имени Торт с флагами центральноазиатских стран и стран Закавказья, видимо, демонстрируя признательность Гули от представляющих эти регионы авторитетов. А спустя неделю, 6 сентября, Гули собрал сходку, на которой такие законники, как Жураковский, Вова Пухлый, Мзарилуа, Дуяки, Гигич Роланд Шляпа, Пипия, Мираб Сухумский, Джанилидзе, Гоги Питерский и другие развенчали самих Квижаевича, Кагуашвили и поддержавшего их законника Эмзара Джапаридзе, Кватия. Особенную поддержку Гули, тогда оказал Мирабсухумский Сухумский, Пипия, который заявил, что ему уже надоели все эти игры Шакра, когда он стравливает одних воров с другими. Сейчас они выглядят устаревшими, и тайно манипулировать кем-то не получится, все быстро выплывает наружу.